Вы смотрите лучший новостной канал о мобильных играх и в этом выпуске Как установить игру Down, если она еще недоступна в наших регионах? Будет полезно и для других мобильных игр Выходка от разработчика Fortnite Глобальный релиз Paralite 84 Мировой топ-5 мобильных игр ушедшего месяца Новые игры от Electronic Arts Мобильная игра про Гарри Поттера уже ближе Обновление в Суперсас и многое другое сразу после заставки Весна на PlayRock! Наступили весенние скидки! Большая распродажа товаров со скидками до 90%. PlayRock.com Это marketplace игровых товаров и услуг, где можно безопасно купить игровую валюту или приобрести аккаунт. Более 300 игр и приложений. Регулярные скидки и всегда выгодные цены. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары и услуги на сайте. Сотни тысяч игроков покупают Покупают товары и любимые игры через PlayRock. Рейтинг 5 баллов. Более 700 тысяч отзывов, оставленных после покупок. Донат через официальный магазин. Покупать здесь надежно и безопасно. В честь весны PlayRock запустил весенний розыгрыш. Выполняй условия и забери 1000 рублей на свой баланс. Акция ограничена. Забери подарок и покупай выгодно по ссылочке в описании. Stand Off 2 и иные клоны Counter-Strike совсем скоро могут стать ненужными, так как в разработке настоящий мобильный Counter-Strike от Valve. По слухам, это не просто отдельная мобильная версия, а кроссплатформенная, что позволит всем, кто играл долгие годы на ПК, перенести свой опыт на смартфоны. Но слух на то и слух, а игра и правда в разработке. Посмотрим, как это все будет реализовано. Надеюсь, игроки со смартфонов не встретятся с противниками, которые играют на ПК. Больше всего жду Warzone и, конечно же, Assassin's Creed. Мобильная игра Суперсас и очередное обновление. Тематика сезона морская и скины соответствующей тематике. Добавился новый персонаж, подлец. В процессе катки ему необходимо выбрать, за какую сторону он сражается. За мирный экипаж или за предателей. Сделать выбор можно хоть под конец игры. Если предатели побеждают, можно убить мирного и стать на сторону предателей, что поможет принести победу. Но и наоборот. Правда, вас могут выкинуть из корабля до того, как вы сделаете свой выбор. Зона гейм не избавляет темп. Подпишись, таких надо держать и поддерживать. А он дело говорит. Наш последний выпуск про игры Need Speed Mobile и новую версию Apex Legends Mobile от Tencent, которые выйдут в этом году, подвергся блокировке. Причина тому Tencent, и мне понравилось, что мы показали зрителям больше, чем нужно, а это большой слив геймплея новой гоночной игры и нового Апекса. Очень жаль, ибо этот выпуск вызвал фурор во многих странах, а кадры геймплея с припиской нашего канала Зоны Гейм частенько светился за рубежом. Для тех, кто этот выпуск не видел, мы его залили на Бусти, в сообщество ВКонтакте и в группы Telegram. все ссылки ищите в описании. В описании под видео Пошаговая мобильная стратегия от Electronic Arts под названием «Властелин колец Герой Средиземья» выйдет сразу на iOS и Android в мае этого года, а предварительная регистрация уже висит в маркетах. Сюжет игры – да, ура, в игре сюжет – разворачивается вокруг нового кольца со старыми и всем известными персонажами. Эпические бои прилагаются. В игре используются такие персонажи, как странники, воины, волшебники и другие, чтобы передать дух «Властелина колец» и «Хоббита». В игре будет несколько режимов, и один из них – PvP. Сколько раз будете меня показывать в своих видео? Изменено! Ого, 5 лайков, мой рекорд, спасибо! Интересная новость для тех, кто даже не играет в Fortnite. Кто не в курсе, разработчики не так уж давно предоставили игрокам творческий режим. Он дает возможность игрокам самостоятельно создавать локации для дальнейших совместных игр. Там столько инструментов, что можно даже воссоздать любую карту из других популярных игр. К примеру, игроки начали создавать полные копии карты с Call of Duty, Rust и так далее. Смотрится круто. Правда, такие работы попадают под нарушение авторских прав, что и заставило разработчиков Fortnite удалить более тысячи таких работ. Жаль, но что ж поделать. БАМ СУПЕР БРАУЛ Правильно, зачем изобретать колесо, когда можно сделать свою версию Brawl stars и добавить что-нибудь от себя. Если вкратце, игра позволяет состязаться на разных аренах с игроками со всего мира. Для победы нужно изучать навыки каждого персонажа, чтобы в момент удара по щеке вы успели подставить руку. Но это и так образно. Пока что игра доступна только в Польше. ДЕВИЛ МАЙ СМОГЛИ БЫ УЖЕ ДАВНО В релиз ВЫПУСТИТЬ А игра-то уже вовсю тестируется. Мобильные геймеры со всего мира составили свой топ-5 игру шедшего марта. На пятом месте расположилась игра Dead by Delight. По сути, это игра в прятки, где каждый из игроков может стать убийцей или просто игроком, которому надо выжить. Обе стороны могут использовать подручные средства. Интересная и в то же время жуткая игра. Четвертое место. RPG-песочница про мореплавание и открытие новых территорий. Более 100 реальных исторически воссозданных кораблей, невероятная работа над звуком и с текстурами в 4К легко запускается на мобилках. Благодаря движку Unreal Engine 4 На третьей строчке расположилась игра S-Racer Это что-то типа Асфальта, только лучше Я бы даже и назвал это Асфальт 10 Второе место. Аватар Сага. Нашим игра не зашла, но за рубежом абсолютный успех. РПГ, в котором можно играть за разных персонажей, обучить многим навыкам и приручить разные стихии, типа огня, ветра и тому подобное. Игра красивая. Помимо смены времени суток, в реальном времени меняется и погода. Вы можете пробежаться по солнечному склону с горы, прежде чем отправиться в дождливый лес. На первом месте разместилась игра Call of Dragons, шаг вперед в мобильном гейминге, эпичные бои, механика PVP и супер фэнтезиный мир с разнообразными героями и фракциями. Ну когда же Rainbow Six выйдет, жду не дождусь. Да мы и сами ждем. А еще Racing Master, судя по всему, разработчики решили вместо глобального релиза сделать еще одно тестирование новая игра про мальчика который смог запустилась в Польше, норвегии дании финляндии и других европейских странах остальным пока придется еще немножко подождать и продолжить смотреть в маркете на надпись с предварительной регистрации игра будет доступна только на android но через полгодика обещает выкатить версию для ios кто не в курсе игра была запущена в китае в мае 2021 года и мгновенно стала хитом и с тех пор поклонники по всему миру ждали выхода этой игры хотя бы в английской версии наконец это случилось если вы слышите об этой игре впервые то это просто карточная игра с изучением и применением магии, а также сюжетом и исследованием волшебного мира. Вот мне интересно, Diablo и закроет в ближайшие 2-3 года? Да вряд ли. Игра входит в топ-5 прибыльных. Городостроительных игр полно, а вот теперь что-то новенькое. Из осушливых и непригодных для жизни территорий создаем красивый зеленый мир, в котором могут поселиться разные зверюшки. Это целый эксперимент для возвращения флоры и фауны. Создаем леса, мельницы, вышки, добываем воду, вносим корректировки в ландшафт. Все, как и в жизни, генерируется случайным образом. А каждая деталь в игре нарисована от руки первоклассным художником. Попробуйте поиграть, не пожалеете. А че там по Гаррик -стрит? О, вас ждет очень много нового контента. Сейчас идет закрытое тестирование и, к сожалению, во время этого тестирования мы не будем публиковать ролики об этой игре. Дождемся релиза! Farlight 84. До запуска игры на iOS осталось совсем немного, предварительная регистрация уже открыта. Все что от вас требуется, так это пройти ее и дождаться глобального запуска, а он намечен на апрель, то есть уже очень скоро. Ого, я правильно понял, в следующем году выйдет новый Apex? Да, в этом году выйдет переделанный оригинальный Apex Legends Mobile от Tencent, а в следующем будем знакомиться с кроссплатформенной версией. Это были все самые интересные новости из мира мобильных игр. Если вы на Зона Гейм впервые и вам понравился ролик, не забудьте подписаться. У нас тут очень круто, подписчики под видео это подтвердят. Также напоминаем, что у нас есть группы в Телеграм и ВКонтакте, и даже просто новостной канал. Будем рады вас тут увидеть, к тому же в каждой группе у нас полно комнат под разные игры. Все самое крутое точно не пропустите. Все, до скорых встреч и увидимся вновь на Зона Гейм.